Но ну, держись, Лос-Анджелес. Да, лучше бы я сел на автобус. шел с опережением графика. Колодень, урод. Будешь спорить с копом? Чего за ботва? Твою <звук> Твою мать! Извините, личный досмотр. Ладно, все нормально. Все, успокойся, мои идти. яйца. Ставай. Сохраня... Мои внучки крепче тебя. Ну все, я пошла к получать браслеты. Твою мать, ее мое! Живо! Хе! Так, что это у нас там? Вот так, начальник. Лучше ты Оружие наркотики, лови. взрывчатка есть? Извините вот так, за беспокойство, можете идти. Лучше ты преступников ловил. Ладно, все нормально. Все, можете оставь в покое, мои яйца. Извините, личный досмотр. Извините ну за беспокойство, можете идти. Найти. Мистер, успокойтесь, Давай, обычная вот. процедура досмотра. Вот. Ладно, все нормально, Выши, можете шпитал. идти. Полиция против Нет! Начальник, тварь, работать заставляет. Ого! Этот китаец за крут! Всем лежать! Ну Что? А, стреляю! Вообще все с ума подсходили. А, Что-то сделала не так? Что такое? Под... Вот дерево. Ты да ты попался на горячем. Не твой сегодня день, ублюдок. Ты нарываешься, ублюдок. Сейчас получишь! Ох, ты боже ты мой! Успокойся, солнышко. Это моя работа. Таблеточки? Это от моей... Э, шизотоничной... Э, органимии. Так, что это у нас там? Все, Рано? оставь в покое мои яйца. Не везет сегодня. Полиция, ваши документы. Воспитание. Извините за беспокойство. Можете идти. Полиция, не с места. Полиция, все вон отсюда, живо. Извините, личный досмотр. Я уже не в тех годах, когда такое приятно. Но как же тут скучно. Ой, извини. Сохраняйте спокойствие, полиция! У меня и так день не лучший. Так что отвали, понял? Прочь с дороги, сука!